Источник помимо СУ-35 в Беларусь перебрасывают штурмовики СУ-25. Стали известны подробности того, какие еще боевые самолеты России, помимо ранее анонсированных истребителей СУ-35, будут задействованы при проверке сил и средств реагирования союзного государства РФ и РБ и примут участие в совместных российско-беларусских учениях Союзная решимость 2022. Эти маневры должны пройти в период с 10 по 20 февраля. Навигационные ресурсы зафиксировали, что ориентировочно 11 дозвуковых штурмовиков Су-25 приступили к перебазированию на территорию Беларуси с авиабазы Черниговка Восточного военного округа. Военный аэродром находится на Дальнем Востоке РФ, на южной окраине села Черниговка в Приморском крае. На нем дислоцируются самолеты и вертолеты сухопутных войск РФ, в частности 18-й гвардейский штурмовой авиационный полк «Нормандия-Неман». Что касается истребителей Су-35 ВКС РФ, то по информации телеграм-каналу записки охотника из 12 единиц, которые должны перебазироваться в Беларусь, ориентировочно четыре самолета перелетят с авиабазы Земге, также находящиеся на Дальнем Востоке России. Это аэродром совместного базирования авиации Минобороны РФ и экспериментальной авиации предприятия КНАС в Комсомольске-на-Амуре. Хабаровский край, который до 4 мая 2017 года имел статус аэропорта федерального значения, штурмовик Су-25 по натовской кодификации Фрагфуд лягушачья лапка. Это модернизированный вариант одноместного штурмовика Су-25. Машина отличается обновленной авионикой, добавлением индикатора на лобовом стекле и многофункционального дисплея в кабине пилота.